Привет, земляне, с вами Брис И Перпин, и мы пришли с миром И мы пришли Мы снова делаем видео Потому что, ну, вы сами знаете, да, сейчас э, новый флешмоб Все, кто уходил с Ютуба, снова возвращаются на Ютуб Ну, и мы в том числе Но вообще, естественно, в мире ничего еще не закончилось Ютуб все еще никому не платит, ничего Но мы будем вас развлекать Если мы родились клоунами, то и проживем тоже клоунами Я надеюсь, вы что у нас... А сегодня по теме рассказывать. Короче, во-первых, на эту идею мне подкинул подписчик, спасибо ему. Во-вторых, сегодня мы будем оценивать дизайны персонажей из Геншина. И поскольку все уже видели этих ваших делюков, геев там, это неинтересно, мы будем оценивать дизайны новых персонажей, которые Перпин еще не видела. Ну и я там чуть-чуть Я вообще не слежу за Геншином, несмотря на то, что я ее создатель, я прообладатель Геншина. У меня максимальный уровень в Геншине, у меня все персонажи, все ранги. Я не особо за ним слежу, просто у меня режим бога включен, как бы там. Мы э, дадим свое мнение насчет дизайнов, потому что мы же великие дизайнеры, да? Вот этот Луи Виттон Гуччи, это вот мы тоже создали, мы главные. Я, так? кстати, меня зовут меня Перпин Гуччи, если вы не в курсе. Тонна. <пишись> Итак, Дука, вот тебе Вот тебе имя Попробую его написать с первого раза Скоромучи Чего? Это Скоробей с Гачи мучишь? Давай Скоромучи Геншин импакта им, Так, для начала я попробую угадать, девушка это или парень Так, очевидно, это китаец, судя по всему Как ты догадалась? Или какой-то шаман это ребенок. А, он, по-моему, невеста, потому что у нее есть фото. Там, по-моему, другой чел Знаешь, сидит. Знаешь, что хочу на Это, это что-то очень странное. Это такая странная шляпа, мне кажется, она физически не должна держаться на его голове. Но, как мы знаем, дизайн на дне персонажей не должны работать в реальной жизни, да? Но не настолько же. А, я не думаю, что он шаман слишком молодой для этого дерьма. Так, идем дальше. Повязочки, херазочки. Пацан в шортиках. Но если в шортиках, значит, маленький. Этот работает э, э, не работает только на венти венти так то в колготочках еще у него знаешь не вот эти панталончики а нормальные такие хорошие шорты половину ляшки если вот у него шортики были бы мини то чел гей а так он абсолютно полностью гетеросексуальный настоящий мужчина да мне не нравится, но просто потому что опять же все портит эта странная шляпа, что с этой шляпой не так. Нет, реально, смотри, там какой-то чел сидит. Это смотри. просто дизайн, там нарисован просто какой-то мужик с головой вместо солнца. Ой, твой солнце вместо головы. О, было бы прикольно, если бы он, короче, знаешь, типа вызывал вот эту вот этого чела из своей тряпки, типа он призывает как духа. Он же шаман, блять, король шаманов. Очевидно, что это просто персонаж из Шаман Шаманкинга. Все, на этом мы закончили, Идем дальше. Елань. То. Елань. Это местная олечка Бузова. Девочка, почему Бузова у нее есть грудь? Так, давай ты попробуешь угадать, какой у нее тип оружия. Ой, там. А какие типы оружия бывают? Ну, там, копье, меч? Лук. Ну, у нее, наверное, меч. Ты не угадала, она, короче, лучница. Сниматься атаки, где она лук на кой швыряет. <сёк> Ничего себе! <сёк> вот это я понимаю отношение к своему оружию. Так. Ну, сразу хочу сказать, что мне определенно нравится этот дизайн, вот эти вот штучки. Не, ну вообще реально красиво. Очень красиво красивая, да. Очень красивое, мне нравится. Как я и сказала, это что-то типа отбеленного кей. Я абсолютно не фанатка отбеливания персонального. Персонажи, но, естественно, это снежный тип. Ледяной, ледяные же, да, персонажи там есть, ну потому что что меха, меха, там девочка, сосочка сразу видно носит а, кожу, потому что кожа не пропускает воздух и очевидно, ну типа ногам постоянно холодно. А это, кстати, сапоги. Единственное, что я могу сказать, что это странно, как держится на ней ее мех. Пальто? Да, пальто. Судя по всему, оно просто существует отдельно от нее. Ну знаешь, типа на завязочки специальные. Не, прикольно, мне, честно говоря, нравится. Красиво и персонаж, девочка, сосочка, огонь. Чтобы я там не говорила про Кею, на Кею она не похожа. Ну, так, ладно. Я как бы, я же не фанатка, я как бы ориентируюсь просто на основные цвета и на мех. Прикольно, мне нравится. Я оцениваю, давай типа оценивать по э, 10-бальной шкале. Предыдущего персонажа я оцениваю на 3 кей из 10. Эту девочку я оцениваю 8 кей из 10. А, хорошо, давай следующий у Синобу. Что-то про сладости Кукера. Так, ну это Гуми <свят> <свят> Из ММД <свят> Так, ну во-первых Если этот человек не поет матрешку То я уже снимаю ей бал <свят> У нее рот закрыт Она не может пить. Она У нее этот же коронавирус Единственный персонаж из всех, который соблюдает Правила, которое моет руки Нет, она в перчатках, она вообще молодец У нее только вот Рабочие пальцы Кстати, рабочие пальцы, как у художника а нет, наоборот, у нас у художников наоборот перчатки за закрывают мизинец и безымянный Я, кстати, видела перчатки, которые закрывают только мизинец, как по мне это неудобно Да, согласна, на двух пальцах все-таки удобнее да, да, да. Так, ну, тип у нее, скорее всего, земля, судя по цветовой гамме Не земля, там, скала, камень, песок, щебень так. Аватар. Так, ну цветовая гамма, в принципе, приятная глазу. Но очевидно, что я просто не люблю такие цвета на самом деле. Мне не нравится вот этот болотно-блевотный. Она, судя по всему, мечница. Я вижу там мечи где-то. Хотя, честно говоря, она больше похожа на ассасина. Ей бы кинжал какой-нибудь. Ну, может, у нее там кинжал, ты же не видишь. Тоже все возможно. Она вроде как ассасин. Ну, видно, Ой, что ассасин. Ну, или что такое. На каблах. Вообще, здесь все женщины на каблах, но я не осуждаю. Я осуждаю. Только за вот этот вот межпальчник между пальцами, потому что как по мне там будет все натираться. Типа на кабло вообще пофиг. А еще, знаешь, если они живут, ну где там земляные эти чуваки живут в земле? Как картошка Просто если она ходит по песку То песок забивается между пальцев Ноги постоянно грязные Ну да, говно какое Говно неудобное Мне нравится дизайн персонажа В плане одежды именно по форме Топик без рукавов Но с воротником Это прям моя страсть Это я прям балдею Шортики тоже вообще шик, блеск, восторг Ну и естественно что-то наподобие чулок Типа броня Да, у нас же самое место, которое Которую нужно прикрывать это ляшки. Ну такая она ж, типа ассасин. Она типа дофига быстрая. Вещь, да, ей крутое. вообще в принципе не нужна броня. Потому что она в принципе не должна получать урон. К тому же женщины геншины типа вообще не получают урон. Да, по дефолту. Они просто все. Но честно скажу, маска мне нравится. А выглядит как китик. Прикольно. Я ставлю этому персонажу меньше, чем мамочки. Я ставлю этому персонажу 7 геев из 10, я считаю. Просто я снижаю оценку за цветовую гамму. Цветовая гамма меня не вставляет. А я то... Мама дорогая Что это за принц на белом коне? Симпатичный Но я не очень сильно понимаю В чем его прикол У персонажа Геншина, у него же есть, наверное, какие-то фишки О, Хорошо, фишки, у да? него фишка Он в рукаве носит бабл-ти Это шутка такая Погоди, а разве они не все пьют бабл-ти? Нет, никто не пьет бабл-ти Кроме его Я почти на 100% уверена Что ты чел на самом деле не богатый На самом деле он просто работник бабл-ти Кафешки на каком-нибудь главном перекрестке, где постоянно люди тусуются, и он э, работает дневные в ночные 24 на 7 смены. И он просто столько бабла получает за это. Что ему приходится через зарплаты брать вот этими вот. Смотря на этого персонажа, и не скажешь, что на самом деле все это время он носит чаечек у себя в рукавах. Обычно такие люди в рукавах носят, не знаю, там, документы на, собственно, жилье, 10 квартир, документы о купле-продаже. Ну, вообще, на бухгалтера похож, я вот так заметила, сейчас рассказываю. Ну, знаешь, у богатых людей свои причуды, да, типа этот вот носится по бабл типа, потому что а почему нет? Ну, хорошо, сколько геи ставишь ему? Так, давай пройдемся все-таки по костюму. <laughs> что-то вы его обосрали, правда? Ну да, ты что-то как-то ни хрена не сказала. Ну, во-первых, я скажу, что он выглядит очень необычно для персонажа с геншином, потому что он выглядит слишком, как бы это странно не звучало, он выглядит слишком стандартно. Первое, что бросает в глаза, это то, что у него просто костюм, пиджак, штаны. Да, его пиджак выглядит так, как будто он еще одна жрица из храма. Я тут вижу, что у него короче, вот как кимоно вот так вот завязывают, вот так у него вместо рубашки эта херня завязана. Честно говоря, мне не нравится это сочетание. Если это классика, это должна быть классика. Рукава еще более-менее, но вот этот вот это, что это? Банный халат он снизу надел. Короче, я оставлю этому челу 6 из 10 геев. Как же баба Tea. чисто за Бабл бал можно было так. Я очень сильно осуждаю то, что он постоянно пьет Бабл Ти У меня нету Бабл Т в городе Уфе Поэтому я ему слишком сильно завидую И за это снижаю ему оценку Короче, вот такие вот дизайны. Естественно, ребят, мы не можем посмотреть все дизайны Геншина. Это, ну, вот хоть представляете, сколько часов нужно потратить на то, чтобы посмотреть каждого персонажа в Геншине. С другой стороны, если вы будете хорошо смотреть это видео, возможно, мы сделаем вторую часть. Конечно, сделаем. Где еще немножечко пообсуждаем новых персонажей из Геншина. Но новых, не новых, неважно, каких хотите, каких закажете, таких и пообсуждаем. Ну, естественно, спонсоров у нас уже теперь нет, потому что спонсорство открыто чили, но э, мы хотим поблагодарить всех, кто приходил на наши стримы и всех, кто донатил там. Так что вот наши топ любимых, крутых э, челиков со стримов. Спасибо, и мы их любим. Ходите на наши стримы, там очень весело. Мы там рисуем, играем, ржем, шутим, всякие шутки, обсираем венти. Все, а на этом все. Всем спасибо огромное, что смотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш общий канал, подписывайтесь на наши сольные каналы, подписывайтесь на группу в на инстаграм на телеграм и ни в коем случае не подписывайтесь на тик ток на этом все всем огромное большое спасибо и всем пока всем пока